Всем привет, в сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Racing Rocket. Для этого переходим на мой личный сайт, ссылка на него как всегда будет в описании Значит смотрите, первым делом если у вас нету чита, переходим во вкладку Exploits И здесь скачиваем любой предложенный чит, либо Star, либо Splash Сегодня в ролике буду показывать Star, также Star используется без ключ системы, Splash с ключ системой но какой чит вам больше нравится, тот и используйте. А далее, в поиске пишем Racing Rocket, нажимаем поиск. На данный момент пока что есть два скрипта, а в дальнейшем их по-любому будет больше, так как режим еще в принципе новый, его недавно создали, а скриптов не особо много на него. А буду показывать первый по счету скрипт, нажимаем кнопку скачать. Далее, еще раз скачать. И вот появляется скрипт. Как видите, все очень просто и легко. А далее заходим в игру, а, запускаем чит, а заходим в настройки и выбираем DLL от CRNL. Напоминаю то, что DLL от CRNL работает с ключей системой. А, пока что VRDEVS не работает, как видите написано патчет. Как только он заработает, будет написано working. Далее возвращаемся обратно, а, вставляем скрипт, далее нажимаем инжект. А, смотрите, ключ я уже сегодня получал, мне его получать не нужно, он действует один день. А, если вы его не получали, у вас останется открытым окошко, в этом окошке вы копируете ссылку, далее вставляете в поисковую строку браузера, нажимаете Enter, проходите капчу, вас перекидывают на сайт, вы на том сайте ждете 15 секунд, далее заново эту ссылку вставляете, переходите, проходите капчу, Опять ждете 15 секунд, и так нужно сделать около 4 или 5 раз. На последний раз у вас покажется ключ, вы его копируете, вставляете в это открытое окошко, нажимаете Enter, и у вас происходит инжект. А дальше, нажимаем на кнопочку Exclude. А здесь нажимаем на красную кнопку. И ждем пока появится сам скрипт. Так, все, вот он появился. В принципе, функций довольно много. А, и давайте его тестить. Пока что его даже не проверял, но самые первые функции, они работают. Автоклик. Ну... А, кстати, даже сейчас автоклик у меня работает. Не знаю почему, хотя вроде клики сейчас недоступны. Но, как видите, у меня они прибавляются. Ну, это очень круто. Если они прибавляются, тогда нельзя кликать. А, далее, автогейн. Старт, получается, когда идет время на старт игры. А, а, погодите, это звезды. Вот это да. Слушайте, я сейчас, если честно, в шоке. Посмотрите, как у меня прибавляются звезды. Очень быстро и в большом количестве. У меня было 0, и сейчас уже больше 600 тысяч. Офигеть, 705 тысяч просто за пару секунд. Я даже не пролетал, прикиньте. Но это очень крутой скрипт, я думаю. Ну, давайте теперь попробуем их потратить. А, есть авто автоапгрейд рокет. А, давайте, в принципе, его проверим. А, включаем эту функцию. И как видите, звезды тратятся. И реально все работает. Я прокачал ракету, получается, на максимальный уровень. Офигеть. Но это очень круто. А так, у меня вылетело, к сожалению. А, давайте я сейчас тогда быстренько перезайду, и мы с вами продолжим. Все, и перезашел, продолжаем. А, заново получается инжексимся, и активируем скрипт. Сейчас посмотрим оставшиеся функции. В принципе, первые три функции я вам уже показал. Сейчас посмотрим, какие у нас там остались еще функции. Так, мне тут какой-то меч дался. И можно, получается, еще питомца получить. Вроде бы как. Давайте попробуем получить. Или, может быть, я уже получал его. Так, а, да, он у меня уже получен. Отлично, есть какой-то меч. Окей, ну, пока, в принципе, это нам особо не важно. А, давайте посмотрим, все-таки, какие функции еще остались. А, получается, осталось автооткрытие яиц. Ну, самая стандартная функция, в принципе. И а, main. Какие-то функции. Это авто. Enter Race, это скорее всего автозаход, да, на полет, как с него выйти, блин, а вот, все, вышел, отлично, успел, окей, и автореборн, это что у нас такое? Ага, это какая-то штучка за робуксы. а нет, не за робоксы, это получается за звезды. Только вот что она делает, я, к сожалению, не знаю. Ладно, давайте накрутим себе звезды и посмотрим, что эта функция делает. Так, у меня что-то списалось, ну, то есть списались звезды, и мне дали какой-то значок. Ну, к сожалению, не знаю, что это делает вообще, важно или нет. А, давайте накрутим сейчас себе звезды. Так, нет, не сюда нажал. 600 тысяч, это здесь самое дорогое яйцо. Кстати, как я понял, когда вы накручиваете себе звезды, у вас может вылететь с игры. Вот сейчас у меня, кстати, вылетело с игры, но ну, вы видели. И я смог зайти только спустя час. Это, к сожалению, довольно плохо. Давайте побыстрее это там проверим. Так, мы звезды накрутили. А как это яйцо называется? Названия, его не... Названия нет, окей. Select Tag. Это получается 10 яйцо. Да, это 10. -е. Да, и нажимаем авто Open. Да, автооткрытие работает. Отлично. Смотрим питомца. Ну, вот такой питомец. В принципе, довольно сильный. Ну, вообще, это самые сильные, в принципе, питомцы, которые здесь есть. И они выпадают вот а, с этого яйца. Enchant можно им делать или нет. Да, апгрейд можно делать. Отлично. Ну, короче, просто тупо накручиваете себе звезды, а, покупаете самых а, крутых питомцев. Далее прокачиваете ракету и все, вы. Самое сильное в этой игре. В принципе очень быстро, очень круто, как видите, скрипт очень крутой. Также напомню то, что ссылка на мой сайт будет в описании. Пользуйтесь им. Все бесплатно, все легко получается. На этом буду заканчивать. С вами как всегда был Исбан. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. Всем удачи и пока.